На ПБС украл бутылку водки и выпил. Ему сколько лет? Полтинник. Полтинник? Он бегает 200 метров на хорошее время? Значит, сколько а у тебя детей? По разным системам отчета от 3 до 4. Тюлень, кого в нашей байдарке перевернулся. Нос... Там разные отзывы были. Там Кто-то говорил, что весело, кто-то, что нахрен матерится. Мы сели, прошли по порогам, перевернулись. Мы брали водку, закуску. 100 -100. Друзья, позвольте вам представить на наш канал, Максима Машкова. Привет, Максим, Привет. дорогой. Привет. Надо сказать, что мы только что познакомились в реале. Только что. Вот. Мы никогда не виделись. Никогда Никакого не виделись. А, ну, да, хотя так, много так, переписывались. Так, так, такой же, как в YouTube. Что касается меня, то я впервые познакомился с Максимом, виртуально познакомился, когда стал ходить на байдарках сам. До какого-то момента я ходил с родителями. Мы ходили простенькие речки до второй категории, не больше. Борогов родители боялись переворота байдарки тоже очень боялись это было такое как бы ну спас жилетов мы не носили вот ходили как есть ну и обычно ходили либо по озерам либо по очень спокойным рекам и тут вот я когда сам стал водить группы я начал тоже с того что водил по спокойным рекам а потом вдруг как-то смотрю вокруг вот туда-сюда шварц там появился ученик в 57-й школе, который, значит, в 94 году ее закончил, но и он занимался очень серьезным водным туризмом. я думаю, что я вообще плаваю это всю жизнь, ну что, я не научусь на порогу что ли, плавать? Ну и начал где-то в 97-м году ходить уже на породе. Вот, и вот в 98-м весной мы, хулиганы, мы брали водку, закуску с Тонисом, Кареном и с океаном. Ну и, короче, мы вот совершили... Надя Фрейдберг еще была, помню, первый поход по малой сестре описали. Прошли в малую сестру и написали отчет, в котором каждое третье слово было матерным. Веселый такой отчет. И я значит, смотрю, отчеты бывают вот где-то библиотеки Максима Машкова. Как библиотеки? Библиотеки в то время были только печатные. Но у Максима уже в 97-м, как я понял, году была библиотека электронная. И вот я присылаю и говорю, Максима, а можно опубликовать этот отчет? Ну, Максим посмотрел, опубликовал. Эм, ну, там разные отзывы были, там кто-то говорил, что весело, кто-то, что нахрен материться. А потом второй раз пошли на, эм, с, на, на, на, на льняную и на мсту, вот. И это была такая связка, это был очень спонтанный поход Еще утром этого дня мы не, не знали точно, что мы идем вот. Точнее, состава точного не знали И вот мы рванули на льняную, потом пошли по, по мсте, шли на ломаной КМБ, КНБшке и тоже кинули Максим отчет. Максим опубликовал, а потом пишет: посмотри на свой рейтинг. Он худший из всех писателей, осторожнее с матом. Вот так вот мы и познакомились виртуально. А что-то этот я читал, как бы там глаза лезли на лоб. Но замечательную фразу про то, что ничего я и не сказал. А, а молча сидел и мучился, я запомнил на всю жизнь. Это там был персонаж один. С, а, тетя с да, собаками. Тетя собачками. Да, да. Вот. Это было. Но а? поход был выдающийся. Поэтому я с удовольствием, что он есть, <laughs> что, что, так, что так тоже ходит. Мы-то ходили по-другому. Ну, по-человечески, да, все? Нет, ну, у нас серьезная, обычная, ну, как там, тур-клуб МГУ, там учат, там проводят занятия, не так, как вот. Полчаса через 15 минут, там у людей есть отчет, там готовят суда, судна, э, ну, короче, лодки готовятся, все такое. Поэтому все приключения, которые здесь, они как-то минуют нас мимо, поэтому ты смотришь, живут же люди. Вот. Э, может, быть, может быть, в этом тоже есть какой-то смысл? Мы сели, прошли по порогам, перевернулись, но это штатный вот. а, а Туристический отчет, это было вообще первое, что у меня в библиотеке оказалось. Потому что книжки книжками, их надо добывать, а чё-то я писал сам и тут же собирался. Поэтому... А в каком году все вообще В каком году была основана электронная библиотека? Тогда же это было она, вообще невероятно, Она была основана да, в 1990 году, но никто об этом не знал, потому что она была библиотека Машкова. Библиотека Машкова, да? Вот, а в девяносто четвертом году я ее из Машкова сделал всемирной, потому что выложил в интернет. До этого она на моем домашнем компьютере. А, -а, -а ты на компьютер просто собирал я, я, электронные я тексты. Брал, а потом освоил и <св> хтмл, и там бац, и все выложил. Там Во отчеты как. были чуть ли не первым наполнением этого дела. Вот так, вот так. А закончил ты школу номер 57, то есть в 1983 году. году. Да. Мансветов. Мансветов, Фиалка, Висер вот эта вся гоп-компания, наши люди, но они на Физтип пошли, а мы как-то в Мехмат рванули. У Мансветова я на ББС украл бутылку водки и выпил, <свят> поэтому я его помню. <свят> да, это, хорошо, ты зашла. 57-я, кто учил? Да, кто учил? 80 83 й год. Мы поступили в 80-й год, и нас <клев> <клев> меня учил физика Лисенкер Игорь Гиршевич. Говорят, что он нынче какой-то там главный по Израильским физическим олимпиадам. Ага. Угу. Но сведения примерно 15-летней давности, но это что почти сейчас. Да. А, так. Математик у нас был Шпильрейн. И... Шпильрейн Марк Иосифович. Я не знаю, куда делся, как он Я э, даже не слышал про него. Был, шиня еще не было, да? Был, был какой шиня. Шин. Да? А, вот. И потом, когда... После него еще Алексей Новодорский, нынче директор этого самого... А -а -а, его сын учился у нас в классе, наверное. Петя. Петя учился у нас. Ну, а у нас как бы такой был... Ну, не так, в моем так, классе, а в, нам... в моем подшефном классе. Да. А Представительный такой. Самое, вот он нас доучивал два последних года. Ну, вот наши троицы. А -а -а -а. параллельно был еще Борис Петрович Гордон по этим самым, по забыл по каким делам, то ли физика, то ли математика. Угу. Это были у нас два студента, Егор и Вера, фамилии которых мы никогда не знали, потому что мы им говорили Егор, ты Егор, привет, <засшет> <"Здравствуй>, Егор. <присот> да, да. а они нам всегда говорили вы, вот, как бы, там, и это было так прикольно, Прикольно, мы, мы, прикольно. У нас, у, у нас на вы только, ну не знаю, Шень, обращаясь к кому-то на вы, выказывал свое раздражение, то есть вы должны быть тот, тот, значит, человек чувствовал, что Шенем недоволен. Это были наши, это были наши студенты. У параллели был мамонт. О. Да. как Да. Да. Это. Веру я нашел в Фейсбуке несколько лет назад. Она там есть, но ее там нет. Это вот все, что осталось. Ну и, конечно же, у нас был бессмертный, вечный конечно. Ну, конечно. — Конечно. Так у него дача тоже в Снегирях, как у меня. — Да. Вот. — Он, э, да, он, я помню, что еще... — Да, наша любимая ну, физика он... и физкультура. — Да. Физ... — а Для кого-то ага. стала любимым предметом. Я научился подтягиваться, там, по моему 16 раз. — Джемс Владимирович Ахмеди его звали. Он был я... турок, да, или перс даже? — Он был перс. — Перс, перс, да-да-да. — да, да, -да, -да, -да, -да, -да, -да. И Я он... пришел сдавать документы <coughs> в пустую 57-ю школу, где никого не было, и там, значит, на какой-то банкетке стоял <свист> Да. <свист> Ах, не Да. Да ну, Я же не знал, кто он такой Он говорит строго Спортом занимаешься? Говорю, Шашлычник, значит <свист> <свист> <свист> Подтягиваться можешь? <он> <свист> я не знаю Не пробовал Смотри Чтобы восемь раз подтягивался да, и я, он так это серьезно сказал, что я это запомнил. И тем же летом, еще не поступив в школу, начал тренироваться и уже к первому классу подтягивался. Ну, восьмому, да? но, но, к восьмому, ну, да? Ну, к восьмому, уже шесть mm -hmm. раз выяснилось, что только два. Вот такая у нас была школьная физкультура. Выяснилось, э -э что два что? Ну, как бы, оказалось, что я подтягиваюсь два раза. А, ну, остальные ну, разы ты дергаешь этими самыми ногами. Остальные я дважды да, раз, да, да, Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, спасибо, удачи вам! Вот такие наши Да, да. Джемс мне меня велел, значит, меня заставлял отжиматься прямо в кабинете директора на собеседование у директора. Он говорит: что такое? Как, какой ты весит? Как же он мне сказал? Рахитик, Рахитик, что ли, как так назвал, говорит, ты, наверное, вообще это самое ничего не умеешь, да? Я говорю, да нет, ну, в принципе, я умею отжиматься. Ну, подтягиваться тоже немножко умею, я умел три или четыре раза подтягиваться. Вы сколько раз ты отжимаешься? Я говорю, ну, 20 раз легко. Что? Давай. И я спокойно отжался у директора в кабинете 20 раз, он такой, ну, ладно, хорошо, хорошо, я тебя научу правильно отжиматься, ну, молодец. Вот, и потом, значит, да, я 13 раз подтягивался, я 40 раз отжимался к концу школы, имел хорошие оценки по физкультуре, очень. И у очень... тем... меня были очень хорошие отношения с Джемсом. Тем не менее, у нас в нашем классе было несколько совершенно безнадежных людей, которые как физкультуру не тянули, так и не тянули. Он их, конечно, мучил, гонял, но даже он не смог из них построить физкультурных детей. Но вот какое мое было удивление, когда значит, 10 класс нам выдает дипломы, а в дипломах у всех, ну я же не помню, что там нам дали, аттестат об окончании, у этих наших рахитиков по физкультуре была пятерка. Пятерка, да? Да. Пошли выяснять, выяснилось, что наша классная руководительница переписывала журналы оценки, но ну, ошиблась. Она вот у всех наших рахитиков и у меня, кстати, тоже, у меня была четверка по физкультуре. У меня по физкультуре в вот, эти стати пятерка, хотя значит, в полугодиях пять. Как интересно, а! Джеймс никого не боялся, он боялся только нашу классную преподавательницу у них были такие странные отношения. А кто это была? Зинаида Родина. А, я вот застал ее. Вот она. Вот, я ее застал, э -э да. Да. Все его боялись, с кем-то он был за пани брата, Значит, она его не знаю, чем делал. О как! Да. У меня даже похвалка была в скульптуре. у нас был блатной класс. Да, круто. У меня был Раф, Рафаэл Калныш Горден, классным руководителем. Да, Джемс. А еще он вот... То, наверняка, у себя тоже вел. Это Блюмина. Или нет? Или а на позже. Литературу русский язык. Но если бы она вела, то ты бы знал. наверно она позже да, пришла. Да, да, да. Она из второй школы пришла. Но это, это был эпический учитель, эпический. Но мне, мне было тяжело и больно, потому что э, я очень был... Ну, как бы сказать... Я чрезвычайно инфантильный был. Я не понимал. Не понимал, вот что там надо обсуждать. Там классические произведения надо было обсуждать, какие чувства героев. Ну, а я не понимал. Ну, ну не любимый предмет литературы. Ну да, но я чувствовал, вот что, вот что ее эти... все, на, на нее все смотрят. Ну, как, что ну, там как вообще. Выглядеть? Ну, а, книжка, ну, прочел. Ну, ну, прочел вот, еще там 200 книжек за учебный год. Ну, 300. — Я в результате никого... просто издевался. Я, значит, ну, что издевался? Саватеев, скажи, пожалуйста, что, почему Балконский не чувствовал боли, идя сквозь лес? хотя ветки Христа его по голове. А я сидел там, что-то рисовал. Он говорит, ну к скажи. Я говорю, ну, а, наверное, он был в защитном шлеме. Класс лежит, меня выгоняют из класса. А, еще один раз вот что было. Она меня не выгнала, но она думала, избить меня или улыбнуться, все-таки решила улыбнуться. Она задала учить о подвигах, о доблести, о славе. Я поднял руку и сказал, все три стихотворения к следующему разу. Да. А походы, в походы выходили тоже, да, конечно. Мы ходили. Угу. Как следует. Я а пошел ты не ходил? В поход впервые, по-моему, на втором курсе где-то так. То есть я кончил школу, вся вот эта тусовка наша. Они играли на гитаре, они пели, они делали да. Да. да. Как это. Я был ботаник, я ничего этого не знал, боялся, и не сувался в эти дела. Мы, единственное, выезжали иногда, когда вот весь класс едет совсем. Когда я там был. А если едет группа, то это без меня. А, Походу у меня начались на Михмате. Вот там, походу, пошли в полный рост. Это уже клуб. А когда же я научился играть на гитаре. Опять же, в то же самое время. Я все в школе. Вот это у меня все в школьные этапы, да, школьные, все седьмая, да. Люблю самостоятельное обучение. А на какой кафедре ты был? Теория функций А, На функане. Да, у кого? Вот это все. У ну, Лаврентьева. Потом Лаврентьев умер. Где-то там в конце меня передали Балашову. Это, это сын, да, Великого? Лаврентьева. Или внук я забыл? Наверное. Сын, наверное. Петр Ульянович. А, нет. Сын, это, и... наверное... Он зав кафедрой был. Вот нет, тогда вообще не уверен, что это нет, та Лаврентьев семья. сейчас. Улья... — Два... Ульянов. Ульянов, да. Петр был. Ульянов, да. Вот, а, вот Ульянов был моим научным. А, все, все, да? все, я понял, да. Точно. Лаврентий это... Да, да Лаврентий был все-таки сын, по-моему, великого сын. Лаврентьева, -то да. С тонким голосом. Я И помню, сын, я, помню играл, я помню, играл. я помню обоих. У Ульянова был очень угрюмый взгляд такой из подлогия. Я помню их обоих. Но я был на алгебре, на э, кафедре алгебры, вот. Но я потом, у меня все, все сложно пошло. То есть я как бы алгорическую геометрию не освоил на мехмате, и в аспирантуру меня мой руководитель не взял. И я пошел в РЭШ, в Российскую экономическую школу. И дальше начался новый период моей жизни, собственно Но зато который... ты занялся после этого математика. Они меня там в аспирантуру взяли, я там отучился, закончил, и все, как счет Защитился. И, и, и, сдал, сдал, не, не защитился. Не, не сдал, стал. Там груз, сдал это самое. Что там нужно экзамен назначить, после этого пошел работать в институт систем, системного анализа, программированием, системным администрированием интернета и всем делам. Интернета, а, который уже появлялся. Когда пошел работать, кстати, интернета еще не было, но компьютеры уже были. Компьютер уже были. Компьютеры были советские, наши, То есть мы работали на. В 83-88 ты закончил МГУ 90, а 90, 90 ты пошел там, работать где-то да, с, контуры, а. там, где с 91 -го года я Да, и на, начал дети. вести этот самый. Начал вести библиотеку. А, ну у дома. дома. У всех да. остальных компьютер был персональный. А у нас были советские компьютеры, <coughs> они были многопользовательские. Это были Linuxские рабочие станции, многотерминальные, с общим серверным диском. Я туда прихожу, а там книжки там книжки чужие которые там от старых юзеров остались я их собрал а. да и, и... присвоил себе надо же книжку иметь. Ага. там в ней было ну как там на мехмате ты заставил микромир <свят> вот этого математическое обеспечение с текстовым редактором и системой организации списков и остального я к сожалению совершенно не вот с программированием я как-то всю свою жизнь сумел вообще от него воздержаться. — Да. — Я не знаю, как это удалось, но вот оно и удалось, вот, скажу, и уже… — У меня как раз наоборот. Я учился на Мехмате, а зацепил э, там, занятия по программированию там системы микромира, текстовый редактор, которым ты сидишь, редактируешь, и тут же у тебя есть кросс-ссылки, типа, по которым ты можешь ходить и организовать для себя проекты. Мне эта штука настолько понравилась, что я, когда пришел на работу, там был точно такой же редактор, только назывался по-другому, мог делать то же самое. Я с мехматом перешел в рабочий пространство на работу, ничему не переучиваясь, вот один в один, все, с того Когда я с работы перешел на настоящие зарубежные Юниксовские компьютеры, там ничего этого не было. То есть представь, мехмат МГУ, 80-е, там 83 й все есть что нужно нормальному человеку, чтобы вести проекты и редактировать тексты. Гипертекст там был, только он не был гипертекстом, там было как бы кросс -линкование. Приходишь в мир Unix, где есть все остальные, там какое-то угробище полнейшее сидит, нет ничего. И я Дупой, себе да? редактор был вынужден написать. Я взял тот редактор, который на нем был, и на базе этого редактора написал себе вот мехматскую систему «Микромир» и до сих пор пользуюсь. — Ух ты! Ага! Да, я прошел мимо совсем, то есть программирование, но вот один, не знаю, раз, У нас был предмет программирования, его вел Лебедев, mm -hmm. я должен был его сдавать, я должен был его сдавать, нужно было, чтобы программа, в общем, как, -как тут на теоретическом, вот все равно я... нужно было, чтобы программа работала на компе обязательно, да, а я ему доказал математически, что она будет работать и все тут. И вот как бы я говорю, ну посмотрите, сами же все что все очевидно. Все. У меня же доказательства. Да, у меня есть доказательства, да. И так я и мимо один раз в жизни так я написал, по-моему, одну программу за всю жизнь. Это в школе Шень меня все-таки заставил написать программу на Паскале, из которая вычисляется в КТР. Вот. И я ее написал. Это не просто взять и повторить от И равно единицы до n равно 100 В смысле от I =1 до И равно единице до ста. Умножение предыдущего на, на «и», нет, там не влезало. Там все что еще раз да, надо не делать длинное решение. Да-да-да. Вот, но вот как бы это не было сложно, безусловно, но он не давал мне есть, пока я это не сделаю. Он меня запер у себя в комнате и сказал, ты получишь еду, гречка тебя ждет. Ну и тогда я от тебя отстану. И вроде отстал, да. То есть вот одну программу за всю жизнь буквально написал, все. Я, я терпеть его не мог, это программирование, я не знаю, что, что происходит. Э, почему так получается? Вокруг меня куча отличных программистов. Мой сын обожает программирование, он все время покирит. Вот. А я как прошел, так и, видимо, и не, уже никогда не стану программистом. Вот. Потому а что… Да, ну, во-первых, ты уже опоздал. Да, в этом возрасте… В этом возрасте все, кто программирует, они уже соскакивают, уходят на руководящую должность. Ну, по идее, уже, да, уже непонятно зачем. Ясно, что программистов в мире предостаточно, а популяризаторов в математике не очень много. Что, наверное, я уже никуда не, не денусь с этой траекторией. А у меня была как эволюция, я был программистом, потом я подался, ну как бы там математиком, потом подался в программистов. В программистов я подался в системные администраторы, которые настраивают операционную систему и ничего не пишут. Потому что он, меня занесло в мир Юникса. Это многопользовательская операционная система, которая собрана как из кубиков, как из кучи уже готовых программ. Там простенькие правила, которые тебе позволяют брать две-три программы, вместе их лепить. Одна делает вот это, другая вот это, другая это. И вместо того, чтобы все писать самому, же говоришь, вот это может делать ноги, вот это руки. Значит, что нам еще нужен? Корпус, вот третья программа. Ты вместе лепишь, сосновья, написал палочками друг к другу. И ты ничего не программируешь, потому что у тебя все есть. Баз, mm -hmm. пожалуйста, Бритц, все дописано на нас. Ты просто из кубиков собираешь, как mm -hmm. из этого, из Лего или в Майнкрафте. Строишь любые конструкции. Это настолько как бы... Я бес... не знаю даже, что такое Майнкрафт, если честно. Отлично, но... спросил не детей. Ну писали. да, дети это, это, это один не... Слышал слово очень много раз. Но... но, значит, фишка в том, что эта штука возникла в 70-х годах. операционной система имеет. Вот эти кубики, которые там написаны, они все написаны уже блестяще. То есть там вылезаны алгоритмы, там все, что можно умного в них сделать, оптимально уже сделано. А -а -а -а. Если тебе нужно, например. 50 лет назад. Да. Тебе нужно, например, сделать какую-то штуку, посчитать, обработать и так далее, ты можешь написать код, который все это делает. Код будет не если ты не гений и плохо обучался и все такое. Когда ты делаешь из этих кубиков, каждый кубик идеален. У тебя только на входе преобразователь. Это настолько завлекло и влекло что все сделано для нас, а ты компону или настой, чтобы все это было, что я бросил программирование, занимался только системным администрированием. Ты. А потом уже на фоне этого системного администрирования пришел мир сетей, Unix, интернета, где мои первые веб-серверы были сделаны из этих же кубиков. Ага. Вот. Но тут-то выяснилось, что да, идеальные кубики есть, но на каждом стыке у тебя есть передача отсюда взять сюда, и она тебя добавляет нагрузки. А если ты их делаешь 10 штук, чтобы получить то, что там, там нужно, а, как в анекдоте про чайник, да, что нужно сделать, чтобы его вскипятить? Поставить на плиту? С, снять, с, да. снять с плиты, вылить, вылить воду, воду, а, а дальше да. предыдущее действие? А, да, а, а дальше задача сведена к предыдущей. Да, и вот да, на фоне анекдот, этого сведения да. к предыдущей, оно как бы там стало работать плохо, и мне опять пришлось программировать, но уже не для программирования, а для веда. Я, я попрограммировал. Я, по-моему, лет 5 в общей сложности, с 1994 -го года по 2001 и 2002 я занимался интернетовским, вебовским программированием. Потом, Даже больше. Потом кончилось, потом перестал программировать. А что с 2002 -го года ты что делал? А я начал учить. Учить? Да. Программированию или нет? Юникшу. А, Linux, Базовых данных, а потом я начал учить всему, чему это самое, это так прикольно, сейчас ты преподаешь? Да. Какой-то отдельный, собственный проект или ты в рамках чего Нет, меня нанимают преподавателем, я учу. У меня учебный центр, который говорит, слушай, надо вот, платим много денег, нужно прочесть курс такой. Умеешь, я говорю, когда сдавать, когда учить? Через две недели. Ну, значит, они То есть тебя... это учебный центр свой э, собственный. Я... Нет, не мой центр. Ну, как бы там. меня наняли. Учебный а, центр. Нас наняли учебный центр, и там. И, и я там угу. преподаю. Есть любимые предметы, есть любимые системы. И туда все время чуть-чуть Круто, круто. Выучишь. Ты всегда держишься на топе вот этого знания по программированию, вот что происходит. С чем? Не программирование ну, именно это? системного софта. Системного вот. софта. Вот. А софт все время меняется, выполняется. Приходится выкидывать старый, угу. вводить новый. Если поставить учебники, по которым я преподавал, они где-то метр четыре займут вот так На, на полке-то. Ну, слушай, ты, тебе нужно читать курс пять дней. Пять учебных дней это 80, это 40 учебных часов. Ты все время говоришь, показываешь и рассказываешь. Под это делал вот такой вот учебник, страниц 800, наверное, на английском языке. Ты берешь разбираешь, изучаешь, потом своими словами рассказываешь. Курсов в общей сложности аж тут 20 разных знаю. И каждого из них имел версии -то. 1, 3, 5, 7, 10. Домножаешь, на это все? Да, это круто. Получается много книжек. А как ты себя чувствуешь после 5 дней подряд, по 8 часов? Я вот провожу такие двухдневные курсы в Сбербанке. Я мертвый последний. Просто мертвый. Вот 8 часов. Один день 8 часов со второй. Ты мертвый, знаешь, как все, да, я мертвый. Ты, все. ты мертвый в 5 вечера, когда да. кончил. Ну да. Дальше ты сел пофигачивал на электричке домой, приехал домой, ты тоже не мертвый, ты поел, ты уже живой. Нет, потом я больше. потом несколько дней мертвый. Ну это плата, насколько часто меня. ты преподаешь. Ну, ну вот эти два дня у меня происходят несколько раз в год, а, но ну, вот я вы я готов. у меня, а у меня эти пять дней происходят 40 раз в год, Одно как-то тренируется. Наоборот, у меня, ну, на на на у меня такое само... ощущение, что у меня с каждым годом как бы я все, все меньше могу за да, слушай, надо же. То есть вот так вот ведешь прям вот, вот невероятно. Нет, Я, очень и... приятно рассказывать старый курс, который ты сам знаешь. Это очень приятно, потому что ты там не только знаешь, пока ты рассказываешь много раз, ты ловишь там детальки, подробности. Они у тебя в голове укладываются вместе, и ты наконец начинаешь понимать, про что ты рассказываешь. Когда ты все понял про это, ты можешь сказать под любого ученика, вот именно то, что ему там достаточно рассказать. Подстроиться и рассказать, особенно, если он тебя спрашивает. А сколько я, народу слушает? Выясни. Ну, от 3 до 15. -ти. А, чуть меньше, да, а у меня двадцать пять. Знаешь, э -э да. анекдотично, когда к тебе приходит один, вот это вот. А, и все равно, ну, да, курс но, слушай, состоится, да? курс все равно состоится, человек денег принес, кто же будет отказываться. А -а -а. Вот. А -а -а. Плохо, когда ты курс считаешь, Второй, третий, первый, второй, третий раз жизни ты его сам еще не очень хорошо ориентируешься, есть какие-то темные места, которые ты можешь просто не понимать. Uh -huh. Конечно, нормальный преподаватель умеет эти темные места обмануть, обнести, ну, и это это сам, понятно, объехать да. на кривой кобыли, но самого тебя это раздражает. А вот когда хороший курс, хорошо знаком, Я очень хорошо знаком с этим этим. Да. Самый у меня веселый случай был, когда я вот пришел на курсы, на правильных курсах ты сперва учишься, слушаешь, понимаешь, тебя учит другой преподаватель, а уж потом ты начинаешь все это дело пересказывать. И вот мне однажды сказали, приходи, будешь будут рассказывать кластер э -э, дековский У фирмы ДЭК когда-то была шикарная операционная система ДЭК-Юникс, у нее был шикарный кластер ДЭКовский. Типа, приходи, мы э -э, преподаватель валят, уходит там куда-то на повышение, mm. тебе отдаем его курс. Он тебя вот последний раз в жизни научит, ты послушаешь, и дальше пишешь ты. <coughs> вот приехал я на этот курс, приехали другие ученики, сели мы в класс и ждем на столе. Вот компьютер преподавателя, сейчас он придет, вот наши учебники лежат. Преподаватель не приходит. Мы час подождали, позвонили, спрашиваем, где преподаватель? Он говорит, а он в Красноярске, ему никто не сказал. Отлично. Ну, Отличная вот. мысль, я считаю, да. Вот. А, люди, а люди уже есть. Вот они. Они просто сидят да. и ждут. Да, мне говорят, ну, ты... слушай, ну давай ты. И вот у меня был шанс получиться С... этому штуке. Но вместо того, чтобы учиться, я поменял место, ты... сел на преподавательство. Да. Это, и как в анекдоте, кто первый надел халат, вот тут а. вот, а. кто. Пел. А. Ох, ты вот. Боже мой. Я пошел этот курс рассказывать. Всем понравилось. Да, крутяк, крутяк, крутяк. А в походы ты до сих пор ходишь, или сейчас Сильно. уже не очень? Последний раз поход всерьез я ходил где-то в году, наверное, примерно так в 2000-м. В 2000-м году? Да. А, то есть очень ну, давно так, все, Это я... был такой очень веселый поход, я там чуть не потонул насмерть, чертой у бабушки. Такой за занимательный был выход. Это не полумесь Это была Все, я, меня я, меня понял. Поплавом, я да? понял. Я сразу понял, я знаю эту историю, как там... Я, я, про, этот, я про этот поход слышал, да. Мы ходили на полную в 2001 когда было очень весело все. И все вспоминали, что это было. И все вспоминали, да. там были люди, которые были в предыдущем походе. Вот, А потом как-то я завязал, у меня там дети родились. Там был отчет, вот я... обошлось, без бит... да, да, назывался. Самая, да. Да. Потом, я потом, потом я развелся, там меня моя я новая не... жена благополучно развела, я ушел к ней. Значит, Сколько а у тебя детей? По разным системам отчета от 3 до четырех. Ну как бы там официально четверо, а так трое. Понятно, то есть усыновленный один и трое да, один своих? трое своих, из которых троих своих, значит, один прошлый. Поэтому как бы мы считаем троих, с которыми живем, или троих, которые мои родные, или четверо, которые у меня записаны. Как я можно. понял, да. Нет, ну всех, всех надо считать, да. Так вот, с тех пор я с как-то подзавязал. И единственное, где-то в году 2014, по-моему, <coughs> со старой командой которые вот когда-то мы в... решили обновить, и пару, или два, или три раза я сходил в поход можно сказать, в неисторические времена, сейчас. Это было немножко матрасное, немножко... — Ну, это на несколько дней с палатками, нет, да? — нормальный корейский поход. — А, корейский поход, а, то, то есть уже... — а -а -а. Строишь байдарку, катамаран да. -да, -да, -да, -да, -да. Ловешь, и... — Я-то нет, я-то уже очень давно не ходил. Ну, то есть я в пеший, в пеший поход настоящий, вот, в котором ставят палатку, и идут. Я ходил, наверное, в тринадцатом году с женой и с другом, который уже погиб по ну, Памире, к сожалению. А я, наверное, да. в шестнадцатом или в семнадцатом даже. Считаю, а потом мы только, ставили палатку. Почти вот только что. Только что да, так круто, так. круто. Нет, я давно я давно не ходил, как-то сейчас жизнь уже стала такая очень, очень напряженная и э, насыщенная. И я выбираюсь на один день. Я хожу с группы Дмитриева, но это ты знаешь. Вот. А с, с Афанасом, кстати, ты, ты как хорошо да, знаком? Ну вот, кстати, в последнем походе... Как раз с мой, ним, да? Нет, не с ним. Афанас тоже бросил походы. Афанас не ходит в походы. Но он, он еще он, как руководит а, он, группой нет, Сафронова, по нет, сути, он да? бегает. Он, он бегает, Но, да. Он, он это разные лыжах. вещи. Он бегает, бегает на лыжах, он бегает, бегает пешком. Мы пошли в поход и плыли на байдарках. Афанас там куда-то приехал на поезде и побежал. И побежал. И вот, значит, где-то мы там должны были пересечься на реке он типа до нашей добиткости. Круто, круто, круто. Он дальше бежит, а мы дальше поплыли. Я тоже стал так вот на один день, как бы на один день. То есть я хожу с Дмитриевым, иногда сам хожу, но так один бегает Афанас, он По 200 километров за это самое, это не мой стиль. Это нереально. Это не мой тоже, он очень, очень, очень... Ты садишься в Байдарку, отталкиваешься от берега, причалю, зачем грести то Почему мы ходим на бурные речки? На бурных речках надо грести назад чтобы не очень быстро и не очень страшно. Но вот как-то назад физически комфортнее, психологически. А Карелия-то где это? 400 год, это какой поход? На какой реку керить, был? наверное. А, была. была Ходил на Кереть. Правильно, да? Мы выплывали в море. Мы выплыли в море. Морской порог. Вот там у нас это самое... Тюлень у кого в нашей байдарке перевернулся. полуматрасный был заход. Наши отцы-командиры сказали, ну, типа, по морю дальше на байдарке надо еще плыть километров 20. Да, до, до, до Чупы. А давайте катер. 5, 7, 7, 25 или 27, наверное. И мы подрядили какую-то моторку, которая она нас всех построила на веревочку. Значит, до нашего острова, на который мы хотели, она нас просто отвезла. А потом, через два или три дня, к этому мосту пригнали настоящий морской катер. Мы уже с рюкзаками у него загрузились, и он нас вывез на море. Это вот сейчас так ходят читеры взрослые. А мы шли в чупу. Мы шли в Чупу на пролом через море ночью, всю ночь. Ну, эм, ночью, вот Вот так белая. примерно, как сейчас, да, там ночью выглядит Хорошо, еще оно. солнце село, а то ведь но, знаешь, когда ночь. Да, да, там долго мы не поймешь, но все-таки нет, все-таки в этом месте можно, конечно, понять. Ну, вот, вот так, вот сейчас, вот, вот сейчас, примерно как было всю ночь. И к утру мы приплыли, приплыли, сели на 7-часовой утренний поезд в Москву. Ну, и там как-то дрыхли там кто как. Вот. Нет, а фанас вот. бросил туризм бегает но один из трех знакомых мне лично парашютистов живой не убившийся все такое Ой. после нескольких тысяч прыжков бросил парашютный спорт там, занимается бизнесом и всем вещами а -а -а. Вот. так вот Севашават сейчас бегает и не так как фанас бегает по 200 километров а он бегает по 200 метров ему сколько лет полтинник Полтинник, ну, он да. бегает 200 метров на хорошее время? 200-400, ну, то есть он бегает 400 километров. Вот такой. Как Это можно нет. бегать быстро в нашем возрасте? Я понимаю, как бегать долго. Ну вот, а вот, вот, вот есть вот такие вот. И он прям а спортсмен в беге? Он, он, там... э, бывает, в современном спорте есть ветеранство такое. Это когда старые перцы, э, старперы, из да, да, которых да, да, да. вдруг решают, что они спортсмены. А поскольку молодежь их всех сделает во много раз, то они себе делают отдельные забеги. 50, плюс, да? Да, 50 плюс, там, 70, плюс 70, 80, 80, плюс. Плюс, 80. И они отлично бегают на эти машины. Самый этот 85, по-моему, есть, да? Ну, вот кто, мне Шварцов ну, сказал, что добежит, всемирный какой-то да. там. И знаешь, какой результат э, чемпиона мира Но на 85 на марафоне? Мы с тобой не догоним. Часа 3,5, наверное. Да, 3,50. То есть я не бегаю так марафон. Афанас, ну, там... кстати, не бегает так марафон. Афан... Ну, мне кажется, Афанас, он, если он потренируется, 4, он... 4, он с трудом укладывается в 4 часа. И все, что быстрее, считает супер достижением. Mm -hmm. Я настоящий марафон, вот прямо вот по зачету, никогда не бегал, но дистанции похожие на 42 километра несколько раз бегал, ну как бы дружеские. Ну да, четыре с половиной пять это ну, никак не меньше, вообще никак. То есть видно по... А спортсмены, а спортсмены бегут за два? Да, вот, спортсмены за два, да какие-то роботы, биороботы или что-то еще. Десятку сейчас двадцатку, да, 20, 20 за час 46, наверное, я осиливал в хорошее время. Сейчас из двух, если вылезу, буду считать, что это хорошо. Mm -hmm, да? да, 20 вот. ну, ну, а примерно. я тоже подался в теперь я опять фехтую, опять же, вот с этими О, любителями. 50, да? А там, ну, во-первых, есть фехтование 50, которое очень просто ты приходишь, где просто все любители. И фехтуешь всеми но ты их можешь да всем принципе? нифига я второй разрядник кого там дай бог хоть кого-то выиграть вот но все равно очень бодро а потом после того как получают результат ну там расставляют всех по местам потом вот из этой общей расстановки вырезают 50 отдельно 60 отдельно 70 отдельно — Да, понятно, Какие понятно, да, у тебя есть даже шансы, как но... на ориентировании тоже, там 45 плюс Вот всякие... ну, ты знаешь, бойцы, которым за 50, они бывают как я, 40 лет назад бросил фехтование в детстве, даже до, до университета на уровне второго разряда, сейчас просто туда вернулся, а есть те, которые бросили фехтование, например, 25 лет назад. На стадии мастера спорта, или там мастера спорта международного класса. А, -а, -а. а сейчас, прикинь, они все называются ветераны от 50. Да, и они фигачат так. совсем круто, а, да? Они, да, с ними многому научишься. Это самое. Вот. Плюс есть спортсмены, которые уже только что завязали, они там тренируют. В общем, там своя собственная жизнь. Но, в общем, Леш, я серьезно. Да, это там... очень интересно. Это... Очень. Если хочется хотя бы почувствовать, что это такое, мы тебе урок дадим. Приезжай, приезжай сам, а если есть кого-то, то привози кого-то. Спасибо огромное. Я пригла... очень благодарен за приглашение. И действительно, я думаю, что мы как-нибудь соберемся, возьмем приборы, поставим и тоже значит, запишем это качество вот прикола вот в вперв... Инстаграм. Впервые сидите. в жизни меня сунули в трубу. Вот тут впервые в жизни дадим шпагу и саблю попробовать. Да, а если мы бы делали так. Культуры. Мы брали ивняк и, ну, фехтовая, да, в девятилетнем возрасте ивняком. Ну, понятно, не, Но ничего там, не означает, да. Все, все по-другому. Я вот с парашютом прыгал три раза в жизни. Там, оттуда все по-другому и свои ощущения. Здесь абсолютно другие ощущения. Ну, как бы. В главная задача заставить себя выпрыгнуть в эту дверь. Да, я понимаю, а хотя там... я ни разу не прыгал. Нет, вот тут ты входишь в дверь, тут у тебя полы есть. Да, полы есть, да, это действительно. А, а? В самолете, когда ты входишь, у тебя дверь есть, а там вот это а, вот проем, про а пространство проем, да? и бездна. И выходить туда, несколько другое ощущение. Выталкивают, да? Э -э хитрый инструктор, как бы инструктора же, они себе работу облегчают, они учат чайников, которые кидают в первую жизнь. Встаньте вот так, говорит он, типа это будет повышать аэродинамику, так. нифига это не улучшает а потом, аэродинамику, нет, да, да? это просто, если э, ты, когда держишь руки так, ты за дверной проем не цепляешься. А если ты расперся в дверном проеме, то выдергивать тебя а, все, очень сложно и тяжело. А бывают такие, которые просто так и не прыгают и возвращаются а, на землю и, на самолетах? Ты знаешь, опять же, у инструктора, как бы, если он привозит человека вниз, это ну, не то, что позор, но коллеги засмеют. Там, поэтому у курштистов есть свои байки, которые, конечно, байки. Бьют не, морды просто, не, да? Не, не верь байкам, но байка выглядит так. Например, байка проленивого инструктора. Вот у него выходит новичок, расперся в двери, он говорит, не хочешь, ну ладно, все, как бы не поедешь. Вот видишь, я тебя отстегиваю. Значит, делает рукой вот так вот, чувак расслабляется, снимает руки с этого самого, а он у него с парашюта э, не отстегнул его от самолета, а отстегнул него медузу и бросил ее в дверь. А вытяжной парашют, он такой как бы полметра квадратный. А что за медуза? Ну это вытяжной парашют, который а. в основном... Он его кидает в мир, его потоком дальше нашего расслабленного человека выкидывает в эту самую систему. Я не знаю, когда. хочешь верить в эту историю или нет, но... Мне всегда было интересно, потому что я видел одного человека, как он отказывался... Вот мы были... Ну, я не буду называть, чтобы никого не обижать, просто один знакомый да человек. Он отказывался сходить вот с этими... Альпинистская подготовка была, нужно было вниз по вертикальной, как бы... Ну, по, по вертикальной Надю, поверхности, поверхности. Нет, нужно да. было, ну да, нужно было просто вот надо назад и упасть в эту бездну, но на да. самом деле ты, угу. вот, и, и чувак просто говорит, ну я просто не пойду, и все, вот, и он встал в ступор, и все, я не помню, чем закончился, может, он все-таки его как-то уговорили, там, или его все-таки все ну, его обратно. Ну, он там не замерз, да. Я помню, что мои собственные ощущения, что если он должен оттолкнуться, я полечу вниз, в общем, там очень глубоко. Вот на первом прыжке в парашюте вот это вот выход в дверь, это очень бодрит. Потом их опять разрешает класть руку на дверь, потому что на самом деле рука нужна для того, чтобы не просто выйти, а выйти сразу параллельно развернувшись потоку А для этого ты должен. Толкаться одной ногой, второй рукой там как бы да. выдерживаться и выходить на это самое. Ага. Вот, то есть все меняется, Все меняется. но рада, есть еще чистерство, когда тебя пристегивают на тандем и выходишь не ты, а твой инструктор шагает а ты как бы там как суцик под ним висишь. Ну вот в первом прыжке главное, собственно, прыжок и то, что ты выходишь не сам, ты наполовину себя обкрадываешь вот этим ощущением преодоления, шагов Ты получаешь ты получаешь падение, ты получаешь невесомость, вот это ветер в лицо ты получаешь, но своего собственного, себя не получаешь. своего собственного шага в эту дверь ты лишаешься. А потом дальше это будет уже другое, как бы ты это проехал и пропустил. Поэтому, да, вот на следующий раз знаешь, что тебя ждет. Прелесть круглого купола уже. она в этом, что ты все делаешь сам. Сам выходишь, сам считаешь, сам открываешься сам садишься. Вот. Да. Да. И это ты повторить уже не сможешь никогда. Первый прыжок он абсолютно отдельный. У тебя, кстати, есть шанс. Он у тебя в кармане твой первый прыжок. Бери. Так как бы это сказать? Как там, а. бери не тандем, бери круглый купол. Хотя Вадим тебя скажет, что это Как сложная профанация, но ну, Правда, помни, первый, первый шаг в эту дверь ты на тандеме я понял, пропустил. Ну я не знаю, я, наверное, все-таки, ну я, скажем так, в данную секунду мне кажется, что я подожду, пока все дети немножко подрастут. У меня Потому что... однажды дети вдруг начали прыгать, они занялись там военно-патриотическими прикладными видами спорта, бордобоем и прочим. О, нифига себе. Там в какой-то момент повезли прыгать. И у меня старшая дочка 12 прыжков младший там Т несколько прыжков он был маленький его, а сколько возраста, возраста какие у э -э детей 25 21 э -э 18 и 15 а мы уже взрослые ну, все. Как бы все это почти время. у меня Есть самый лад. старший мой такой же как твой самый младший точнее чуть-чуть старше, вот книжка да. 16 вот с этими прыжками тоже. Да. А можно сперва выпрыгнуть круглым куполом сам, а потом следом на тандеме. На тандеме, зато ты падаешь с 4000 метров и падаешь, сколько там, минуту летит примерно? 50. Ты будешь минуту падать. Да. На круглом куполе да. ты ничего падать не будешь. Ты вылетишь. А, кстати, вылетишь. сильный ли удар, когда вот он раскрывается? Ты это все не воспринимаешь. У не, тебя, да. тебя вот просто вот так... Болтает, болтает. <связывая> вот так вот крутится, а потом ноги твои, самолет улетающий над тобой, опять воздух, небо, земля, а потом бац, и вот купол раскрылся, и полная свобода, тишина и абсолютный покой, который опять же, и Саша, никого. Ты же, ты же по ветру летишь, поэтому <связывая> Ветра нет тишина, да? абсолютно никакого, ты купол круглый, не, да? у него нет набегающего потока совсем, и ты один, и в мире никого нет. А если рядом кто-то летит, ты им говоришь, эй, привет там в 20 метрах от тебя или там в 50, где там другие, ну, и привет, но это в разных мирах, нахуй. А бывает, что удаляются парашютами? Ну, <напряженные> чайников, которых кидаются, они не смогут. У них очень а, медленные парашюты, их разносят да. на большую дистанцию. Чайников а потом нужно приземляться, приколы. вот приземляться надо. Вот я всегда, у меня учили, что очень больно, что это скорость очень большая, на самом деле. Ну, считай, вниз, Два? 5, 5 метров 5 метр, а, а, 5, 5, вниз, 5. вниз, 5 вперед, 2, по-моему. Или один. если вообще... Ну, у него 2,5. Ну, значит, 2 и ну, 5... Посмотри, вот как управление ветер. Ну, ну да, да, да. Нет, ну, нет, ну как бы ну, собственная скорость. Собственная скорость. А вот, Своя соответственно, счита, считай теорему Пифагора и вот считай метр, это да. самое. Ну 5, 5 метров в секунду это прыжок с одного метра. А, на а, ну вот, да, вот, метров, вот, метров, вот да, с этой да, тумбочки да, прыгаешь. Да. То есть это, да. это фигня тогда, в принципе. Это, это не фигня, ноги ломают только в путь, потому что не координирует и стали код. Вот так вот в путь еще, на, период, еще да, нагнешь, сон, будешь приземляться, еще и будешь. Если там А так составил ножки вместе. Да. запружинил, тебя просто как бы об эти ноги, на этой скорости ты переквырнешься да. упадешь, ну и пофигу. Опять же, первый раз твоя задача ничего не сломать. Ну да вот, что этого делать все равно не стоит, прыгнуть нормально в тандеме, теперь будет... Вот, а внизу тебя ждут парники, соседские а, дачи, линии, всякие, линии всякая всякая электропередач. на Ну да, а в тандеме можно на стычный да, приземлиться просто. А? Читерство, короче говоря, читерство. Прыгаешь не сам, инструктор везет. Вот как здесь, Много ты летал. Нет, прыжок это аттракцион. Это аттракцион. Это не Но зато зато ты там имеешь немножко читерский, минуту свободного парения. А вы третий Или наоборот. Первый сам, потом тандем. В советское время мы все так начинали. Я ходил в барахлоп, месяц занимался, Тетрадочка, прыгал с круглым парашютом. Расположение, И прыгал по в... лицам. Я с ними прыгал 50 прыжков, потом с другим круглым парашютом, там щелевым, еще 100 прыжков. Потом. потом тебе... 100 прыжков, не да, там 15 неважно. Потом крылья. То есть это вся была такая старая советская школа. Спасибо огромное, Максим. Наконец мы лично познакомились. Нет. Вот. Значит, еще и раз представляю, как бы там... забавный повод очень. Очень, да, забавный повод, что мы встретились вот в самой большой Москве трубе. Это вот, действительно самая большая труба. Самая большая в Москве труба. По диаметру, да, по, по ди... диаметру. диаметру, да, диаметру. диаметру. Yeah. А, вот. Ну и, собственно, ам... еще раз повторяю, что это Максим Машков, это основатель первой в России электронной библиотеки. вот. Так, так что это, прошу любить и на жаловать. Самом деле, не первое и не единственное. Не первое и не единственное, да? Но, но самое известное. Все, вас счастливо. Да. Дорогие друзья, классная доска, правда? Так вот, огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами, ибо эта доска снимается на средства Патреона. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на Патреон.